Ну что, офицер, получили мы с тобой полицейскую тачечку? Да, просто сели и забрали. Ну да, вот так оно и получилось. Так, а у нас тут... Опа, смотри, что у нас тут есть, а? Смотри, какие развалюхи. Слушай, я знаю только одно. Одна из них стоит 400 тысяч. Ну там 300 с копейками. А другая стоит 84 тысячи долларов. И я возьму ту, которая подороже в этот раз. Теперь буду выбирать я. Окей. А я так, в розово-малиновую всяко-разную такую сяду. Ну да. Собственно, погнали тогда про тюнингуем. Где у нас тут тюнинг Вообще, будем срезать путь? Да я да, думаю, думаю, по дороге поедем. Не, по дороге? Ну, погнали. Да, но ну, тебе это легко говорить. А у меня вот совсем печально Даже повернуть нормально не могу. Да, знаешь, я тоже повернуть нормально не могу. Я боюсь, что быстро мы не поедем. А учитывая, что я придумал для этих замечательных тачек, мы вообще сдохнем просто. Но зато они мощные. Смотри еще каких колеса у них. Давай Собственно, Это две ред-версии. У меня получается это ред-версия в It Payet. А у тебя red версия торнадо. Ну, то есть полуразубран. Hmm. Собири конструктор сам. Да. Не-не. Ох, ё, ты видал? <laughs> Кстати, слушай, ну mm -hmm. хотя ладно. Думаю, пора уже тюнинговаться, а потом уже выясним, что да как у нас. Ну да. Погнали тогда. Поехали. Итак, первонаперво давайте-ка мы заремонтируемся Ремонт Ну и поехали Броня, значит, у нас есть, конечно же, максимальные тормозики Гоночные воткнем. да, много тут не прибавилось Движочек поставим четвёртого уровня Далее глушак у нас. О, -о, О, а вот тут уже интересность пошла, да? Либо так, либо так. Собственно, либо мы смотрим, что у нас вот так, либо по бокам. Но по бокам мы будем видеть всегда. Ну а взрывчатки у нас, конечно же, не нужны. Здесь у нас капот тройной суперчарджер. И Супер Чарджер. Все-таки трайной как-то поинтереснее выглядит. Клаксон у нас не нужен. Фары. По фарам у нас... Да, в принципе, оставим стандартные. Смысл смысл неонировать и все такое ей делать. Так, номера. Давайте запилим вот этот номер. А красочка у нас будет... Давайте какой-нибудь ей а, металлик долбанем. А вот какого цвета? Полуночно-фиолетовый. Пурпурный. Я не думаю, что прям нужно там дорого все это дело делать. Все-таки нужно какую-то вот стилистику светло-коричневый, так, кленовый есть вариант, коричневый грик, давайте кленовый поставим, металлный будем и поедем дальше, значит, трансмиссию максималку гоночную пилим, турбонадув, турботюнинг, колесики так, а вот тут, конечно, интересно. Внедорожник, спорт, вездеход, маслкар. Если у нас Дел решил что-то придумать интересное, то, я думаю, нужно ему ответить тоже интересностью. Так, а что у нас спереди меняется, а сзади вообще никогда? Интересно. Так, ну тут надо какие-то вот... Я думаю, даже можно вот что-то такое поставить и особо не париться. Просто, блин, не знаю. Серьезно тут заморачиваться как-то. Ну, давайте вот эти еще посмотрим. Все, вставлю их. И, значит, тонер у нас. Стандартные диски. И... Чего? А, тюнер. Не, зачем? Нам не нужны, нам нужен цвет колес теперь. А, так, давайте покрасим их. Даже не знаю. Зелень пошла. Земля, пустыня. Бронзовый. Так, ну и шины у нас, дизайн шин заказные поставим, улучшение полистойкость воткнем, и дым запилим. Никакой. Это же не какая-то там тачка, а обычная. Тонировать стекла мы не будем, и на этой ноте мы выйдем с гаража. Так, ну что, ФСР, где ты там у нас? Я на своей бибике. бибике ки-ки-киу. Ну, поехали, посмотрим тогда под светом. Куричневый бы ни было. мамонтовский пук. Вот, смотри. Получается, у тебя тут... Что у тебя тут за изменения какие-то? А, ты вот куда решишь? Нет, я сейчас... А, у тебя она не поворачивается что ли? Гениальное управление просто. Да, я замечаем. запутался. Так, Клавиша. ну давай рассказывай, что у тебя там. Ну, как бы тут все очень просто. Вот эти трубки я сделал сбоку, они были у нас ну, это вверх. Выпуск, я понял. Дальше поменял вот эту штуку, теперь тут Трайной три чарджеры, красные да, да, чарджера. <laughs> Хотя такое ощущение, как будто она здесь просто поставлялась с вот этой штукой. Поставил она, наверное, колесики новые свежие, О, сделал, да. чтобы резина была такая нормальная, чтобы пацаны завидовали. И <с короче написал здесь атомик, ну чтобы как бы это все тоже понимали. Спорт машина. Вот тонировку я не стал делать, поэтому мы сейчас ее. она у тебя в тонере как? Тонируем, тонируем, ты можешь тоже тонировать. Оп, все. Ну, я, пожалуй, воздержусь. И я, пожалуй, а, тебе ну и... тоже тонирую. Иди нафиг от моей тачки. Подожди, тонировку все сделали. А у меня еще сзади вот тонировка. Все, я готов. Цвет ты ее покрасил просто, вот скажи. Цвет, мама, давай я, кстати, заметил. У меня, короче, цвет буквового выселя, но при этом я поставил, смотри, просто просто иди сюда и смотри, насколько все круто. Блин, у меня стекла посыпались. На сиденье, ну ничего страшного, поедешь с иголочкой. Вот, смотри, короче, у меня решетка радиатора, но нет капота. Нормально я не знаю на чем держится эта хрень но она держится mm -hmm. вот. а инженерном собственно... решении да собственно я перекрасил ее она у меня теперь акула mm -hmm. причем с буковым высером акула также я снял с нее крышу, занизил и поставил колесики. Видишь, какие у меня внедорожные дорожные такие прям колесики. Да, она у тебя как-то выпирала вверх, и тут прям много железа был. Короче, ты ее облегчил, да, смотрю. Облегчил, облегчил, да. Ну, еще я поставил тройной суперчарджер, и вот на сдачу я хотел поставить выхлоп, но его просто тупо нет. Видишь, там половина выхлопа больше не Его украли, короче. Да, да, да. Там можно было еще поставить керамический, но оно напоминало, знаешь, унитаз какой-то. Понятно. Водопроводный, так что не-не-не-не. Колеса тоже, как я, атомик сделал, да? Ну Естественно, Atomic, они стойкие. Если что, там гвоздик. Ага, окей. Так, что у тебя? Кстати, смотри, у меня светят фары лучше. У тебя вообще каких-то два маленьких светлячка. Да, О, стандартные, смотри, у родные. А у тебя есть дальний свет? Оп, у меня есть без стекол. У тебя свет дальний есть? Нет. Включи его. Как я тебе его включу? Ну, на аж. О. О, есть дальний свет. Что-нибудь изменилось? <свечу> да вроде нет. О, нет. Ну, увеличивается. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Да вон, смотри, ограда. Подсвечивает. Ага. Отлично. Все. Поехали, вот. короче. Поехали. Да. Что такое? Ограду она подсвечена. Поехали. Ой, ой, да. Поехали, короче, на нашу трассу. На трассу? у нас а, есть трассу. трасса. Да, у нас есть трасса. На луну. Да, вот сюда нам надо ехать осторожно. Можно застать. Кажется, у меня все стекла посыпаться. Так, ты там где? Я вот выезжаю потихонечку, Доклад тоже мне не Вот тут дядька аккуратно. Охрана какая-то. Поехали, нам нужно именно на трассу. Мужик пошел искать, где можно это. Мужик. Нет, Нет, разгрузиться. Ой, ой, ой! Подожди! Куда? Посмотри! Я облегчился еще! Посмотри, просто у меня фара кити! <свят> <летели. свят> я вообще теперь без света! Лёгкий. Как я буду ездить? О, а, жесть! Я думал, я на гонке что-то потеряю, но нет, хрен там плавал. Ничего себе, тут у тебя выпало да вот так. Пол просто <свят> полмашины. Запчастька осталась. Да. Слушай, это все, что я тебе не удавал. Это 500 тысяч выпало <tin> Так, подожди, я не сюда приехал. Чуть дальше. Надо. Да, где-то у нас здесь. Вот выезд. выезд въезд Вот так, да. Жесткое место какое-то. Обязательно через трубу старт. Через да <г Brussels> развернуться-то сможешь. Обязательно через трубу. Вот да, вот обязательно Эй... через трубу, да. Надо сказать. Ну, а может быть ты ты застрянем на ней, а потом нет, будем. Нет, ех... нет, я сейчас и так застряну на ней. Ехать. Нет, нет, нет. Так, так интересней. Подожди, подожди, я не могу выправить тачку. А ну, можно, тачка. кстати, вот на этих трубах еще, нет? Нет, на этих нельзя. Все, стой, короче, здесь. Да стой ты здесь-то. Ты можешь стоять на месте, а? Нет, я так, у нас теперь... жажду. У нас теперь я хочу сказать, тачки абсолютно одинаковые да только мой тюнинг как же мой тюнинг так как ладно. же гоночка пригласил тебя да так нажимаю уехать готов да Ну все погнали тогда. с ручничка У -у -у! Видал, Жим! Да ё... то так... да куда ты меня отправил, ты мне скажи? Я вообще тебя не трогать! Я тут вот... вым вым жинь, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так... Как тут сложно! Что ж тут такое-то? Что такое-то? Я не могу управлять вообще этой коллой! Так вот, тут нужно подлететь. Ну, подлетай. А тут направо или налево? <свят> нам нужно направо! Прямо! Там, вон, видишь, тест подвесочки оп, есть! Оп. Роботело. Не, все, окей. Так. Теперь нам нужно левую и прямо. Брюки, брюки. Игнорирую я GPS. Игнорируем GPS. Так. Ой, ой, ой, Потому что да. А здесь куды? Так здесь направо, направо, направо. Жена, Те теж перекрыто, там все. я бы по перекрытому. Так. Помытому, да? О! Это чё за? Так. И нам но право. Но право не толкайся, что Ой, дядьки ходят. Да ты меня выталкиваешь. Забор. Забор забери. Нету забора, иди нафиг. все, поехали. Так, всякие Ох, стопы сносим, все. Так, отлично. И полетели! фонаречки, как бы фонари. Зря мы полетели, я тебе хочу сказать. Дратути камушки. Так, я теперь без света. Замечательно. Света я вышла. Света. Стоп. Стоп, я так вообще застрял тут. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Какая проблема у вас, мистер <связывая> офицер. <Mr. FCR. связывая> Очень странно все. Что-то я ехаю. А ехаешь? Отлично. Я уже приехал. Я уже почти приехал. Да, этот поворот стоил мне ведра картухи. <связывая> <связывая> Слушай, мне вообще заезд на эту трассу стоил больше, чем ведро этой картохи. Так, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, тут просто жесть какая-то. Так, нет, возможности догнать тебя уже нету. Есть, есть, я поворачиваю только, вот задерживаюсь. Ты там мост уже проехал, все. Нет, еще не проехал. Ёпта! Что у тебя там? Меня решили резко повернуть. Я на мосту. Резко повернул парень. Походу не... И резко не выжил. У меня, кстати, тоже я какой-то мини-купер врезался. Так, тут мужики какие-то. Чё-то им надо. Хотя нет, собачку приняли, я вроде нормальный человек. Что, что ты там заносишься? Разруливаю что? тут все. Да, отлично. Ооо! на самом деле, На самом деле скажи, как тебе тачка-то. Тачка отличная, особенно для картохи самое то. Да -да, мне, кстати, Я просто нравится. возил, возил ее и ни одна не выпал. Слушай, ну она вообще, она вообще неуправляемая, вот так вот серьёзно, она вообще неуправляемая. Ну сложно в повороты, да. Ну зато есть. хотя бы разгоняется быстро. А самое главное, у нас с тобой, видишь, получается одинаковые машины, по сути. Пусть да. у меня она немного, может, более прокачанная, и на нее больше навесить надо, но... Давай целом... по прямой посмотрим. Пошли. Давай по прямой посмотрим. А где тут прямой? Покажи мне по прямую. Да вот же рядом тут. А, -а, а Ну давай, давай. Глянь, вот типа вниз вниз поедем так. А, ты вниз хочешь? О-кай. Да, давай ты едь, а я лей, тебя буду угонять. Не-не-не, давай вместе. Кто тебя Просто. пихает? Там, да, какой то Пихач? Пихач? Так, ну чё, готов? Да, поехали Поехали Три, два, один, погнали Эпичный старт Просто эпичный старт, эпичный уезд Ну-ка, ну-ка, ну-ка, подожди Чё, вообще никак? Да нет, я должен догнать Почему ты так ехать быстро? Я не знаю Я еще врезаться успел Не, не, Не вообще? Не, не могу. Капец. Я уже то у тебя там с движком немножко. Ну да, видимо движок у меня все таки поболее. Две, две сопли добавили. Да. Чтоб держалось лучше. Я помазали должен был оторвать. Не, смотрю, у меня еще защита как бы на движке стоит. Но так у нас две одинаковый. Защита, да. она вот много дает походу. М -м -м, очень много. Ладно, поехали, отвезем эти <тачки>, тачки на помойку. А, ну давай ты за моей тогда, я за твоей. Так, подожди, мне нужно вылезти. Ты открыл специально дверцу, да? Да. <тачки> ты решил через другую. Ну да. Ох, ё, у меня опять какие-то стекла от отлетели. Я думаю, <тачки> нужно прямо. Ну да, нужно прям... Как ты это делаешь? Ну я понимаю, почему у тебя тут разгон просто не ну, вообще никакой. Я тут застряну вообще. Нужно прямо тут вот... Прямо на нефтебазу? Есть. Есть тут место Ча одно. Тут Какое место? А Опа! До свидания! Ты у -у -у! можешь тачку, да? Ну да. Ну а я твою. Нет. Смотри, я припустил. Она не хочет. Ставь мою Она машину. Хочет, да. да вот, все, оставляй ее. Вот Твой да. мусор утилизирован. Твой тоже. Отлично. На этом мы закончим. Вылазь. Тут хорошая погода. Да, хорошая погода. Ну, отлично. Sí, un poco... <laughs>